Привет, народ, It's как Jai. дела? Jai. Это Джей, я Джей. И сегодня Jai. я расскажу о ситуации, time, когда у меня было мало just времени и всего один источник света. Это была ночная сцена, и актеры должны были вломиться в офис. Посреди ночи с фонариками. Прежде всего, я разместил свет за окном, чтобы сымитировать лунный свет. И осветил актрису, направив ее фонарик на карту. Комнату я тоже показал, вводя фонариком вокруг. А мой актер освещался только за счет фонарика, направленного на документы. John. John. Is this Это нужно? Uh, yeah. uh, I... Да, возьми.